Всем привет! Сегодня мы решили поставить елку, мы ее уже достали, мы уже приготовили игрушки, сейчас будем собирать елку и наряжать ее. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Так, сейчас вам все покажем. Елочки мы решили ставить две: одну в большой комнате, она у нас большая, метр восемьдесят, и одну в Дианиной спальне, небольшую. Елочки у нас похожие с заснеженными кончиками. Игрушки мы какие-то докупали, какие-то у нас уже были. Приготовили Деда Мороза. Это все, что у нас уже было. А это мы так Не, я еще докупала, я гирлянду докупала. Вот эти синенькие я докупала. Для, на, в основном. Так, мы купили вот такую вот девочку на елку хоть у нас не такого будет света ёлки но она мне сильно понравилась но ее эту узнать. ее можно просто поставить потому что это такая ручка потом такой вот с щелкунчиками прикольненький мне он нравится потом такого зайку день зайки ой год зайки мы зайки потом вот такой вот красивый пиджак угу. я хочу его просто ну посмотрим куда но я думаю может быть даже просто на тумбочку поставить симпатично будет в мешочке да. Ангел. Глаза, лицо, игрушка на елку. Беленькая. Да, мы еще хотели взять и большую такую, как щелкунчика, но она еще больше, чтобы поставить. Но мы решили так, уже у нас много всего, поэтому ее не стали брать. А, мне нравятся очень белые игрушки, если вы заметили, у нас как бы при, белые игрушки в преимуществе. Не знаю, нравится. Плюс мне На елочку. Да, Потом посмотрим, на какую подумаем. И вот такая вот да, мы долго искали и прозрачную. И мы ее нашли в фикс прайсе. Искали, искали, и в торговых центрах смотрели. Там в основном или керамические какие-нибудь. А вот какой-нибудь такой вот прозрачный не было. Да. все поехали сначала мы собираем наряжаем большую. украшаем большую а, потом, а потом уже да будем маленькую большую мы будем украшать ну преимущественно белыми шариками и посмотрим еще основные других цветов А к себе в комнату диана хочет елочку а, с фиолетовыми шариками ну, ну я не знаю у нас есть синий есть и фиолетовые. можно фиолетовые, фиолетовые можно фиолетовые разбавить белыми например или вот у нас очень много серебристых мне кажется вот смотри для маленькой елки я думаю вот идеальный размер будет вот серебристые с фиолетовым будет супер у нас еще там белые сердечки ты же не забывай что елочка то небольшая мне поэтому еще Диане они очень понравились. Такие вот необычные матовые шарики. Вот три штучки. Они Они очень такие приятные. На ощупь такие мягкие. Можно было бы еще заказать, но решили, что столько достаточно. Ну посмотрим, может быть, еще закажем. Еще три. Новый год не завтра, еще успеем, ну, бы, да. поэтому мы сейчас и начинаем, чтобы уже как-то сориентироваться, чего нам не хватает. Ну, я не знаю, какую я хочу елку сделать, Такую. синий, фиолетовый. Я вообще хотела взять либо синий, либо фиолетовый, У нас белым. Но... Но у нас две елки, я теперь не знаю, какую нам, как делать. Посмотрим. Мы поставили вот такую вот маленькую елочку в моей комнате на тумбочке. Мы ее решили сделать в бело-фиолетовом цвете. Мы еще, наверное, сюда докупим потом фиолетовых шариков закажем. И вот такая вот она у нас получилась. Очень маленькая. Пошлите посмотрим на эту елку. Капец, у нее на камере глаза горят. Вот и вторая елочка. Мы ее решили сделать вот в таком бело-синем цвете. И еще два серебристых шариков. Ну, есть одна такая с красным и зеленым. Но на ней белый тоже есть. Вот Мы на нее еще такие бусы. Ну и герами, естественно. А мы решили все-таки повесить игрушечки вот такие вот, которые быть может выбиваются, но это вот э, в таком цвете, что она сюда подходит, а это не очень подходит. Мы их все равно решили повесить, это игрушечки, которые мы покупали в прошлом году гумер. в гуме. Да, они нам очень нравятся. Ой, на улице такая погода вообще. Возможно, мы потом еще наш дом приукрасим. Я не знаю, может быть, Снегурочку сюда еще купим и посмотрим. Может быть, каких-нибудь шариков докупим. Да, В мою комнату фиолетовых. На эту лопу, наверное, синих. В общем, будем украшать свой дом, окна наклейка, может быть, украсим. Ну и э, напишите, пожалуйста, в комментариях, на край... украсили ли вы уже свою елку на Новый год, или у вас ее не будет. И какого цвета вы сделали, да? Идейку нам. Подскажите, потому что я не могу, я хочу елку. Ну а всем, кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и всем пока!